Особенно когда зима, в машине у меня да, кораблей, да, поет. <свят> Он самый первый фаворит. К нему благоволит. И пошутил, пусть будет Эй, пацаны, мы Я приехали подержать, ребят, попеть. Надеюсь, мы немного их отвлечем от этих тяжелых будней. Пойдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, родных бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег.